ирина днепровская скажите стоит ли заморачиваться пытаться вернуть деньги если меня обманули мошенники в интернете нет нет деньги забрали а товар не выслали нет нет не отдадут или может не это урок какой-то обычно люди прощают вот для того чтобы этого не повторилось сядьте и скажите те кто у меня украл подонки подлецы я их ненавижу собаки пусть вместе с тем что у меня забрали заберут все мои неуспехи всю мою там Старость, я не знаю, что-то еще, болезни, а взамен я беру молодость, красоту и так далее. И богатство у этих людей. Так что пусть идут с Богом. Ольга Рудая, спасибо за фантастическое СНГ 72. С нетерпением жду марафон 6. После денежного марафона 2 материальное положение выросло с нуля рублей до годового дохода. Пока миллион двести тысяч. Молодец вы. Уверена, что мой новый марафон выведет на еще больший уровень. Даже не сомневайтесь. Подскажите, пожалуйста, возможно, можно ли брать и носить вещи БУ? Да. Я часто отдаю очень хорошие вещи подругам, ставшие малы. Подруга мне тоже отдают хорошие вещи, которые ей малы. Ничего плохого в этом нет. На самом деле ничего плохого нет. Все хорошо. Продавайте друг другу за рубль. Тогда будет лучше. Чтобы не передалась никакая нервная программа. Такое тоже может быть.